То есть здесь работать можно, но в целом я бы сказал, что ниша не массовая. Во-первых, проблем будут с доставкой с почты России. Это я вам просто гарантирую, потому что другого не придумали. По поводу всяких курьерских служб, у них обычно стоимость доставки довольно большая. вот. Еще один момент, да, что немножко тяжело вам будет все это продавать, потому что вам нужен какой-то трафик, которым это можно все продавать. То есть условно, если я сейчас закажу в Китае 40 фигурок пандочек, я их продам. Но нам это не нужно, это слишком большой геморрой. Ну, я там с автографом еще как-то продам. Нам это точно не нужно. Что нам не нужно, так это вот это. Поэтому, ребят, я считаю, что вот, ну, есть куча более интересных вариантов заработать в онлайне, чем торговать вот этим вот мусором с Китая. Ну, это мое мнение. Опять же, повторюсь, ребят, если у вас есть какой-то большой источник трафика, например, у вас есть паблик, посвященный, там, я не знаю, Варкрафту, условно говоря, да, и мы заказываем какие-то товары под Warcraft и начинаем с вами продавать. Я так продавал, у меня так был магазин, мы продавали шапки. Вязали здесь, 700 рублей выходила шапка, и продавали за полторы я продавал, ходил. Тут как бы, ну, я был студентом тогда, и это мне позволяло питаться. То есть мне как бы это, это кормило меня. Прикольный, кстати, чехол. 70 рублей. Ну, опять же, ну вот чехлы я бы вот... Последнее, что я стал бы делать, это продавать эти для айфона. Ну, это как не чехол, это бампер, да, называется. Вот последнее, чем я стал бы заниматься, это точно вот это, потому что это самая конкурентная ниша, и кому он по большому счету нужен, потому что можно кучу других купить без геморроя. Вот, там вот 700-800 рублей перепродажа была на шапке, шапки здесь вязала девочка, это в принципе был ну, нормальный бизнес. Ну как такой как бы, для поддержки штанов, то есть там 10 шапок за месяц можно было продать, можно было питаться на это все, прогуливаясь до почты. Но вот этот Китай, я бы с ним не связывался. Только если у вас какой-то крупный этот, вы будете фурами гнать, у вас связи в Китае все дела. А иначе получается, ну, хрень какая-то невыгодная. Так, мое мнение, зашоренное. Может быть, я не прав в чем-то. Может быть, я действительно ошибаюсь и на этом можно зарабатывать. Я просто не вижу здесь маржи. Вот тогда, когда мы делали, она была. Была меньше конкуренция. И хоть мы мало зарабатывали на этом, там можно было вывозить. Можно было, 100% можно было. А сейчас, не знаю. По-моему, фиговая тема. Но в любом случае, пишите в комментарии, если занимаетесь Китаем. Что пробовали, что делали, может что-то получилось. Ну вот куда? Виниловые наклейки на контроллер и на плойку. 600 рублей. Это очень дорого. Мало того, что это не не самые крутые наклейки, но фиг с ним. Но 600 рублей, ну куда? Можно в России купить такие же. Причем вот с любым принтом виниловые за 700 рублей. Хоть с марлин, с марлин монро можно купить. Не знаю.